Так, первый день. Как видите, идет дождь. Пойдем посмотрим, кто чем занимается. Никитка пытается разжечь мангачек. Привет-привет. Может чем-нибудь помочь вообще, нет? Да, нет, я думаю, у нас с таким дождем вообще ничего не получится. Ага, ага. Еды останется, походу. Ну что там с мангальчиком там есть? Да, походу у нас проблема на самом деле. Дождь заливают. Дождь а жесть. Еды сегодня. Ага, понял, понял. Вырубаю, в туалет пойду. Итак, ну что, я сходил в туалет, но без подробностей нашел какую-то вот странную штуку. С нитками тут, знаете, вот с палками. Черт. Пойду обработаю рано. О, Милана, у тебя случайно не будет пластыря там, не знаю? Такую? Так, палец. И... Да, сейчас там был. Отлично. Повезло, повезло, последний остался. Как парился. Да, об какую-то штуку. Вообще надо было бы сначала смыть, ну ладно, пофиг. Пока ребята отдыхают, решил подняться на чердак. Говорят, там библиотека. Может, найду что-нибудь интересненькое. темно. А света? Света, как я понимаю, тут нет. Так, ага, вот не сюда. Так, что интересного из книг? Химия и жизнь. 1985 год. СССР. Нет, это явно не то, сколько куча химии и жизни. Так. Тут что? Тут какие-то за тебя революция нет так может что-нибудь внизу будет О, что это такое красное ну ка посмотрим сумерия Она обитает оп а это про место где мы сейчас ну ка надо показать ребятам и вдруг там что-то интересное. Мне так, я, короче, этот ребят вот это сползал на чердачок, нашел книжку прикольно. Уже успел я тут глянуть ее, на можете посмотреть. Тут, тут прикольненько стоит. так все это. оформлено. Mm -hmm. Тут, в общем, этот белнук подсними меня. Давай. Профессиональный оператор. Давай. Посмотри. О, Андрюша. В общем, тут в этой <с книжке, как я понял, рассказывается о нашей местности, о сумерии. То, что тут в лесах обитает мана. Что за мана? Ну это типа такой бог был, бог смерти у древних, и он после того, как перешли все на православие, Бух. он обиделся Слышал? на людей и вселился в девушку, и типа теперь О. убивает и все остальное. Вот. И тут произошла такая история в конце 19 века, то что при загадочных обстоятельствах погибли туристы, которые сюда приезжали отдыхать. Это нам надо, это про нас. Вот, и никто не нашел, типа, виновного. Местные считают то, что вот эта мама убила. Ее можно призвать там какими-то способами, но никто о них не знает. Ты там еще что-то было в конце, но я типа не дочитал, можем с вами глянуть, если хотите. Да не, стой, да. Вы... Мне кажется, это байки вообще. Байки нет. Блин, да, сказали, есть. Есть. сказки да. у костра. Да? Ну тогда ладно. Делает сосиски. Какая облака, брат? Попытка номер два. Дождик Вкусно. закончился. Вкусно. Ну, Но кисло. не а Поливал вообще. Не рожить было. Сейчас тут подупить. Есть время. Помангалить. Покебабить. Пап Папочка всех накормит. Да. разгорелась без огня зажги нет никуда давай сейчас подожди. а погоди Дань папочка ну давай <сёк> что Белый не сможешь Пап... зажать спичку? <сёк> папочка немного под это подкачал <сёк> <сёк> <сёк> ой. ой ой потом мама скажет заби меня кепа бой <сёк> гопники да. Мама, привет, я в телеке, передаю привет всем родственникам Родственники, любименькие мои, хорошенькие Мама, привет, я с Белым Мы на даче отдыхаем, можешь ничего не брить да, Я уже четыре дня наверное, не брился да? Мне не идет то я бомжом скажу да? Каждый день берешь, ты? А, ну часто бреюсь, два-три дня, у меня так быстро отрастает Просто плохо выгляжу, какой помятенький в натуре как вот ну, на стакане сидит <свы> <свы> а, да он чертов маг Там было все пачек таких маленьких которые да, да я думал они примутся просто все, побили как, побили снимаем местные пейзажи довольно таки криповые на самом деле Чем брат да брат заходим в лес ребят напугаю ну в принципе давай давай а как ты хочешь то так пойдем в лес там вдвоем я там останусь, и ты придешь, ребята, скажешь, что вот Лёв в капкан попал. Хм. Ну, естественно, они побегут там спасать меня, а я вот и испугаю их там, за дерево там спрячусь и все. Хм. Ну, давай, да, погнали. Да, погнали, естественно. Панканем а? не крепонем. Че, далеко вообще вроде пойдем туда? Да, когда нормальные деревья пойдут, чтобы спрятаться, то нормально. Мне кажется, после вчерашней истории они хорошо так испугаются. Как, что ты вообще ну, думаешь насчет нее? Да, мне кажется, байка обычная. Ну, ну, мне кажется, я с тобой солидарен. Но они-то испугаются это нормально. Это да. Опа, уже это деревья так хорошие пошли. Ну но надо толще. потолще, но сейчас найдем. Но... Итак, это пранкер-шоу. Ну да, сейчас. Ну-ка, ну-ка. Опа, смотрите, смотрите. Мне кажется, это вот хорошее место подойдет. За елочкой можно будет спрятаться. И камеру сюда бросить, в принципе. Можно будет реакцию хорошо так разглядеть. Ну, в принципе, ты можешь идти. Лапшу на лошадь повесить. Все, давай, братан. Сейчас я сделал самого лучшем виде. Верю в тебя, давай. Ну, давай. Ну, сейчас Жду, я их на, давай. Угу. Так, надо сейчас установить камеру. Кто здесь? Черт. Это же штука из моего сна. Да и они здесь повсюду. Мне это не нравится. Пора валить отсюда, черт. Давай, да. а. давай, тогда ставка. Дженя поднял, кто поддержит, я поддержу. Да, сейчас... Ставлю здесь. Да. Ставлю. Эй, народ! Эй, я только поддержу. Да. Бежим скорее! Сейчас, подожди, у нас Самолева! Мы пошли в лес пройтись. Он попал в капкан какой-то. Надо он ему попал. помочь, надо достать. Серьезно! Пошли! Не, не, с таким... не бред какой! Да, да. Андрюха, да, ты не, что? Вообще, пошли! Не, что -нибудь? Сами справимся! Да. А, а этот, мы в сарай возьмем, если... там все нужное! Ну ладно! Это пиздец. Я пошел вызывать копов. Заткнись. Что здесь происходит? Лев весь в кровище. Это он-то в капкан попал? Я, я, я, я не понимаю. Мы просто хотели пошутить. Это... Ага, пошутить. Вот сатанистские какие-то обряды. Ты его убил ради своей выгоды. Пацаны, пацаны, не ссорьтесь. Давайте Подожди... все обсудим. Стоп, подождите. Здесь что-то странное. Здесь. Андрей! Андрей, нужно звонить! Андрей! Пиздец! Чё ты? Андрей! Да Андрей! Блять! Пиздец! Андрей! Что здесь? здесь есть что? Телефон. Нет связи. Артем здесь и правда ни при чем. Артем здесь ни при чем? ⁇ ба, бежим! Стой! А -а -а -а. стой. Бежим! Бежи. <сю enhancing noise> Я пошел. Я пошел за ребятами. Не могу найти. заблудился сидится камера я не знаю где здесь выход Ребят! Ребят! Вы где? У меня садится камера. Я так и не нашел ребят. Я не знаю, Я не знаю где их искать, еще Андрей, что здесь вообще происходит, что это было, что здесь происходит. Я уже около часа хожу кругами. Где эти? Я заблудился. всех потерял у меня садится камера я не могу найти выход видимо я буду подключать камеру позже если что-то замечу я совсем не могу найти выходы я не знаю, что делать. Кто? Кто там? Это кто? Стойте, где Ваня? Да. Бежим, бежим! Бежим наверх, за А я пошёл за Андрея! Он уже мертв! Сейчас надо будет думать о себе. Предупреждение. Изнать ее при помощи огня камня силы, предав все это и тотема бога смерти огню. Камень после этого потерял свою силу, но в полнолуние он начинает набираться энергии. И если люди объединят силы и вольют ее в камень, быть может, он заработает снова. Nooooooo! Hey, he's here, he's here!